Добрый день, с вами я, Богат, и сегодня мы находимся с вами на площадке Глопорт, где рассмотрим очень интересный продукт, который называется Денежные партнерки 2.0, тариф премиум есть, Денежные партнерки 2.0, тариф бизнес и Денежные партнерки тариф 2.0, старт. Значит, смотрим, что самая низкая цена – это 490 рублей, 490 рублей. Давайте станем партнером. И самая высокая цена это 3990 рублей. Ну давайте перейдем на сайт автора. Посмотрим, что нам предлагает автор. Ну вот попадаем на такой вот красивый замечательный сайт. Готовые инфопартнерки. Денежные партнерки 2.0. Забирайте полную лицензию на новый комплект для набора подписчиков и заработка в сети интернет. Первая продажа покупает, окупает лицензию, вторая ваша чистая прибыль. Ну, э пока сам не проверишь, ничему не поверишь. Да? Давайте пойдем вниз, посмотрим, что здесь есть.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 К выбору, к выбору наших пакетов. Да? Чем они отличаются? Значит, что входит во все, во все пакеты? Шаблон страницы подписки, участие в партнерской программе, промо-материалы и инструкция по настройке. Вот что входит в старт. Только это. И то же самое входит во все остальные. Что же добавляется в бизнес-пакете? Страница после подписки, продающая страница, готовая автоматическая воронка, лицензия на право перепродажи. То есть это входит и в бизнес, и в премиум. И в премиуме добавляется еще настройка комплекта под ключ. То есть это самое главное Самое важное, когда у вас не болит голова, ни о том, ни о другом, вы нажимаете кнопочку, и вам вся система подключается. Здесь дальше мы видим отзывы. Кто автор-разработчик у нас? Автор у нас Дмитрий Воробьев. Подробно почитаете, перейдете. То есть довольно-таки серьезный проект, серьезная программа. Ну и я решил на самом деле посмотреть, что же мы имеем, когда покупаем данный курс. Как только мы нажимаем кнопочку «Получить комплект», любой, который вы считаете нужным, вы получаете вот такой вот доступ к сайту и получаете видеоинструкции, нажав которые можно смотреть шаговые инструкции довольно таки в хорошем качестве довольно таки понятным языком написанные всего их 12 и э, у вас после э, настройки данной системы а настройка занимает всего лишь буквально э, ну несколько э, часов можно так сказать кто в этом не разбирается да кто разбирается э, Порядка получаса, и у вас вся система в кармане она полностью готова. Вы можете уже получать прибыль через час, допустим, да, себе в карман. Дальше идут необходимые материалы, которые... Вы скачиваете себе на компьютер, и они уже у вас на компьютере, на компьютере и доступны к установке. То есть вот она у вас полностью готовая система. Закачиваете ее себе на хостинг. То есть дело идет в сайтах. Даже те, кто не разбираются, могут все это установить. Такие, такая хорошая классная инструкция, что у вас труда с этим точно не возникнет. Ну и когда у вас все уже готово, вы только собираете прибыль Распространяете данную ссылку И получаете готовый результат Ну что ж, система мне довольно-таки понравилась Цены достойные То есть начать можно по скидке с 490 рублей Это просто смешные деньги И если вы не хотите касаться к этому ни рукой, ни ногой то вы заказываете премиум пакет и получаете полностью настроенный готовый комплект под ключ, то есть систему под ключ, система, которая вам будет приносить ежедневно довольно-таки хорошие деньги, порядка 4-5 тысяч рублей в день, в зависимости от того, какие пакеты у вас будут раскупаться. Ну, соответственно, и партнерки, какие партнерки вы будете продвигать и что будете подключать. Ну что ж, всего доброго. С вами я, Богат. Я думаю, вам это, э, в этот обзор понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Желаю успехных, успешных продаж. Всего доброго. С вами я, Богат.